Ну, об основных темах, в принципе, как бы они, в какой-то степени это повторяется то, что мы изучаем и какие вопросы мы собираемся решать в ходе нашего обучения.